Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В общем, как и обещал, сейчас просто разрыв. Разрыв всех проектов. Это просто самый топовый проект это у нас пульс под Здесь ребята постарались прям вообще сделали бешеную тему сейчас. Тех же разработчиков проектов, которые мы раньше выпускали, получается. Это у нас как бы Spad, совместно Люзила. То есть те же ребята только сделали опять просто, ну. Колоссальный, мощный блин проект, который уже дал бешеные иксы. Я даже не, не могу посчитать точно, сколько там 250 иксов или 300 иксов. Ну, короче, бомба, блин. Проект сейчас только стартанул совсем-совсем недавно. Уже все листинги. CoinMarketCap, CoinGecko, то есть, ну, есть все. У них просто колоссальная комьюнити. Блин, просто можно вздуреть. У них там в Телеграме, не помню, 1060 человек. В Твиттере больше 100 тысяч человек. Короче, ребята запустились прям вообще красиво. В принципе, как и обычно, всегда они это делали. Это у нас, получается, будет ведущая платформа а, IDEO для проектов. И точно так же, получается, это все будет на сеть PulseChain. Ой, получается, все вместе это будет контактировать. Это, блин, это просто будет... Просто сейчас, я даже не знаю, мне меня слова нету, что сказать. Потому что это просто... Ну, реально, это просто взрыв, блин, какой-то. Ребята, есть на панкейк свап, на есть на юни свап, также вагу свап. Фу, я же даже, блин, мне же зателипало, потому что это просто мощный, блин, прям очень мощный проект. Наверное, один из самых лучших проектов в этом году. Ну, пока еще хоть не закончился, но тем не менее. А, ладно, при поддержке команды, да, как я говорил... А, пульс патрон под пат, адапа то есть это все тех самых же ребят проекта gamezone то есть на минуточку то есть понимаете кто делает этот проект это делали как бы люди у которых хорошо с этим также они дают шанс нам хорошо точно также заработать это очень хороший плюс и то, что когда они запускаются, они абсолютно развивают все свои проекты от А до Я. Все, что сказали, все делают. Можете посмотреть по старым проектам, которые я уже анонсировал. Да, можете все посмотреть, изучить, прочитать, все работает. Запускали, допустим, биржу, да, работает. Это же VaguSwap. Конечно, это да полноценно ничего не делал по этому проекту, никаких обзоров, но тем не менее, другие там как GameZone, там, AstroSwap и тому подобное. То есть ребята делают все качественно, они делают мощно. Качественно, мощно и все это работает. Так, давайте разберемся, что у нас здесь. Пульс-пад. Получается механизм дефляционного сжигания токенов в размере 10%. Это у нас будет взиматься комиссия. То есть на этой платформе точно так же будут запускаться проекты. Также заранее снятие получается баблишка будет сниматься еще 25%. Но, короче, это платформа, на которой будут запускаться все эти механизмы, и все это будет работать. То есть будут залетать топчики, топовые проекты. Ладно. Соответственно, здесь понятно, что здесь обмены, это все само собой здесь все у нас получается будет. Так, идем далее. Сейчас будем переходить к самому мощному, и самому сладкому. Цена публичной продажи. Одна тысячная цента. Максимальное предложение токенов всего у нас 5 миллиардов выходит. Рыночная капитализация при листинге всего лишь 170 тысяч долларов. Как по мне, это прям. Ну, это фонарь этой копейки, блин. А, так, на команду распределение. Команда 15% идет советники 7%, ликвидность 12% экосистема. Ну, в принципе, плюс-минус, так же, как и на всех остальных проектах. А, точно так же идет. Приватсейл 20% идет. На открытые продажи 14, и один процент будет на аирдропы так что возможно еще кто-то успеет поучаствовать и поднять немножко халявы а, так разделены на следующие пулы то есть разные пулы есть и смотря сколько у вас данных токенов вы можете по разному потом их заряжать в эти пулы то что здесь не работает с блюзила экосистема я думаю вы уже знакомы потому что я уже об этом говорил не будем, думать как бы на этом долго останавливаться. А, также, опять же говоря, что при поддержке отдела Макегина, БСПАД и разработчиков, то есть они красиво все это запустили, все это сделали. А, короче, инкубатор для новых проектов. Это, как говорится, когда Декстул, да, там что-то... Ну, я даже с ним сравнивать не хочу, образом так сказал... Платформа то запускается, но запускается на этих платформах только, именно на этих, которые я сейчас вам говорю, только самые топовые, которые делают бешеные иксы. В принципе, вот так вот. И здесь, как бы, из всех проектов нету ни одного, ни фейла, ни скама, ничего подобного. Платформа для запуска проектов, которая дает нам хорошие возможности. Ладно. Тут понятно, ссылки, ссылки, ссылки, все это и так понятно, ссылками идем Далее. Как я и говорил, CoinGecko, цена сейчас 25, 25 центов. Обороты у нас 50 лямов, проект только стартанул. Это прям вообще прям по-супер бешеному. Дальше идем у нас CoinMarketCap. А, ну, здесь информация там плюс-минус не совсем корректно ну, обновляется, ну ничего страшного. Twitter. 114 тысяч человек в Твиттере. Uh, опять же, все литинги кап, okay, CoinMarketCap, гека, то есть, смотрите внимательно, Uniswap, все, у нас на всех платформах все запущено, все есть. Здесь у нас все хорошо, так что залетайте, uh, подписываемся, следим за новостями и поднимаем бабки. Уже больше, уже 14 и 100. И, как я говорил, у нас получается в Телеграме, грубо говоря, 65 тысяч человек. Я думаю, с тем, что проект буквально запустился совсем-совсем недавно, сейчас еще и пройдет немного времени, здесь будет, наверное, сотка, а в Твиттере будет, наверное, за сколько примерно, да, даже сказать сложно. Я думаю, может, за 150 по 200 тысяч человек. Так что, ребятки, следим за этим, я, вам, конечно, тарюсь, пытаюсь еще притариться, пытаюсь ловить хорошую цену, конечно, немного уже успел, Поэтому следим за рынком, за всеми этими моментами. А у меня на этом пока все. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Всем удачи, всем профита, всем пока.